И всем привет! Вы на канале тыковка ТВ, и сегодня я снимаю видео а, такой как мастер-класс, как можно сделать для мальтолпони прекрасный ободочек. И давайте начинать. Для этого нам понадобится вот такой вот набор с всякими блеском там для рукоделия, потом покажу что это за набор и ножницы. Только с ножницами вы должны обращаться очень аккуратно И отрезать должны не вы, а ваши родители Так, давайте я открою набор вам и покажу, что это вообще такое Ну, чтобы вы понимали, как бы Так, аккуратно Вот, это, наверное, э, такой набор, как для рукоделия Вот, это такая резинка, она тянется Вот, у меня как раз остался кусок от предыдущих моих э, работ Я сама их делала это я возьму как раз, наверное, подойдет для а, пони моей. Я, кстати, буду для Flower Wishes делать, потому что она мне нравится. Я думаю, что на ней будет очень хорошо смотреться вот это вот, а, как не знаю, как ободок. И так как уже скоро весна, а Flower Wishes, она очень любит цветочки. Вот у нее пятимарка с цветочками. То я выбираю вот такие вот... Сейчас я покажу. Ой. Я положу. Вот такие вот э, цветочки. Вот там дырочки у этих цветочках. Видите, вот дырочки, куда вот надо... Вот, вот, вот тут вот видно. Это такая дырочка. Через нее надо вот, э, э, вот просунуть вот эту вот резиночку. И значит, как это надо делать. Мы, сейчас я покажу вам, мы берем вот эту вот э, резиночку. Смотрите, я беру вот резиночку, беру цветочек. Неважно, какой стороной, вы должны вот так вот, смотрите, проткнуть, как можно сказать. Вот, чтобы было так, чтобы вот этот цветочек был на резиночке. Ну, или я не знаю, что у вас есть, если у вас вообще такой набор для рукоделия. Это я показываю, как можно сделать с помощью таких вот штучек. Маленький пони прекрасный. Такой, как ободочек. И вот у меня этих, как я вам э, э, говорил, очень много вот таких вот штучек всякие. Сердечки вот всякие вот маленькие. Видите, какие? Сердечки всякие, вот шарики. Э, чего у меня только нет. Там всякие вот бисер. И поэтому вы можете любое использовать. Материал. Э, не знаю там, что вы можете вообще. Я... Вам советую, вот если у вас есть там, не знаю, какие-то вот браслетики, от браслетиков, например, старых, которые вам не нужны, можно взять детали вот для вот этих ободков. Ну, сейчас я наберу нужное количество вот этих вот цветочков и покажу, как завязывать узел, и чтобы это красиво смотрелось на нашей пони. Ну, вы, в принципе, поняли, как надо надевать вот эти вот цветочки. Но я вас предупреждаю. Вот э, где-то примерно до суда, и до суда цветочки э, не надо э, набирать. Примерно где-то, наверное, вот, вот столько вот. Вот такое вот количество надо цветочков. этих Или, не знаю, какого-нибудь бисера. Потому что остальное место нам надо оставить, чтобы сделать узел. А если узел будет большим, то его можно будет подрезать. Итак... Сейчас я наберу нужное количество. Так, я вот уже э, собрала несколько штучек, сейчас буду продолжать. И для удобства возьмите вот ножницы или вот э, карандашик, вот чтобы осталось место, вы положите вот так вот карандашик, и вот этот бисер, он не будет скатываться. И так дальше собирайте. Так, сейчас э, я продолжу. Так, я вот уже почти дособирала. Мне еще осталось вот немножко. Вот видите, мне вот надо где-то вот, э, вот, вот видите, такой как э, сгибут. Вот. Мне надо до него осталось 2-3 цветочка сделать. У меня как раз вот остается несколько цветочков. И сейчас я их сделаю и покажу, как закреплять на пони и вообще как делать вот этот ободок. Вот, столько цветочков я уже сделала. Вот, я думаю, столько будет достаточно. Теперь вам надо будет вот так вот аккуратно, сейчас я покажу, аккуратно вот взять вот так вот. Смотрите, уже похоже на ободок. Вот просто приложить, посмотрите, идет ли вашей понял Вот моей идет, просто это пока не очень видно. Сейчас я вам покажу, как а, делать, а, ну, как бы простой узел, который можно будет а, использовать дальше. Сразу говорю, вам надо вот сейчас, как я сделаю, Поставить вашу сейчас, вот, пони, поставить, смотрите внимательно. сейчас покажу. Вот ставим пони и вот вот так вот, несмотря как у вас цветочки, вот так не так, не знаю. И как тут вот закрепить, чтобы понять, вот ей будет вот так вот удобно или не так удобно? Вот так вполне ей удобно на голове и все держится. Теперь а, я вот эту мерку беру. Вот видите, я вот держу пальчиком мерку. В принципе, если будет больше, то это ничего страшного. Можно будет э, срезать узел и сделать новый. Так, сейчас вот берем, берем два конца. Вот так вот. И их связываем. Вот, вот так вот не связываем, а как вот э, соединяем. Потом берем еще раз. И вот так вот сейчас вот беру. И уже связываю. Так, раз. Оп, Так, связали. Теперь вот так пальчиком придерживаем. Придерживаем. Оп. Так, сейчас аккуратненько так вот. Хоп. Так вот. Так. Это раз узелок. Потом, чтобы э, ничего не развязалось, так чтобы было крепко все, мы берем и еще делаем небольшой узелок. Вот Секундочку Вот, вот так И теперь стягиваем хорошенько У нас получается вот такой вот узелок Смотрите, какой крепкий и хороший А вот если вам вот эти вот штучки мешают то их можно подрезать Но я пока просто проверю на пони Вы просто посмотрите Наша Flower Wishes как, как фея стала Вы посмотрите, какие этот ободочек идет И цветочки очень красивые Видите, вот показываю вот Flower Wishes, тебе нравится да конечно я, я просто счастлива у меня у меня никогда не было таких прекрасных э, ободков но конечно если вам это вот мешает вот, вот эти вот штучки их можно просто подрезать но вы их прям вот не подрезайте потому близко А то это просто узел развяжется и все сейчас я подрежу и покажу так вот я подрезала Теперь вот можно смотреть, вот, смотрите, это получился вот такой вот прикольный ободок для нашей Flower wishes. Ее можно э, теперь наряжать на всякие вот балы, там не знаю, куда она ходит. И, наверное, в следующем видео «Мама, купи мне пони» я вам покажу ее вот в этом прекрасном ободке. И если вы хотите, чтобы я еще что-то делала, для Мальтелл Пони, там, возможно, для Монстера Хай, или для куколок Лол, то пишите в комментариях. И всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.